собака. Дес, не Ой, прошу честную. прощения. От собака. Дес, не Ой, прошу прощения Григорий Александрович, ответьте, пожалуйста, на вопрос. В протоколе присутствует хотя бы один собственник. С <клышленный> какой целью вы этот вопрос задаете? Аналогичный Выяснить полномочия. Вы 24 страницы прочитали быстрее, чем я зачитал вслух? Три страницы. Итак, продолжаем. Вот противоречие. А... У меня нет судьи. Творец мы судьи. Практика показывает, что не все вносится в протокол. До сих пор Мы сами для своей безопасности ходим. А судьи почему не вносится? Не хочу. Безопасно? нет. Нет, непонятно. Неужели настолько страшная селфи-палка вот эту вам вы можете положить этот стол. Ну, на столе стоит. Есть оттуда. Отвод сам себе зачитал. Это как-то. В связи с чем ваше карадоство об отводе судей отклоняется. Возражаю. у меня есть вопросы? Задавайте их. Благодарствую. Что-что, про адекватность подробнее, пожалуйста. Вы же только что разрешили обязательно свести. Игорь Викторович, вы меня не слышите. Я не говорил слово отрицать. Я сказал, не подтверждаю. Я возражаю и не успею познакомиться со Материалами делал. Вы можете прямо сейчас написать заявление и ознакомиться Так оно у вас в руках. Так я не успею за сутки ознакомиться. Времени у вас достаточно. Ну смысле ура? А как я аудиофиксацию буду вести? Ты видишь, что происходит? Стесняетесь, что ли? Что-то боимся видать. Могу или обязан? Вы меня обязываете? Время пошло. А, назовите, пожалуйста, норму права, согласно которой вы ограничили время. Здесь не место для чтения, здесь место для... Выражение своей позиции. Ну, тут четко написано: только на 2007 год в протоколе отсутствуют собственники. Покажите мне а хоть одного есть? собственника в протоколе. А я спрашиваю, где собственники в этом протоколе? Они отсутствуют. Протокол да, недействительный. Не То есть все вопросы по протоколу снимаются. Протокол общего собрания относится к существу дела. Вы неверно меня поняли. Я не оспариваю. Я говорю, что они отсутствуют. Да, у них отсутствует полномочия. Там отсутствуют собственники МКД. А разве в протоколе указано свой выбор способа управления? Да. А где АК? Ничего не предоставили. Пришли какие-то люди в да, Вы да, не да. даете мне слово. Я говорю, мне надо время, как минимум три недели. Он говорит, завтра. Бессонная ночь впереди. Зашибись, да? Че, сейчас получится мне маранки пройти? Давай, я посмотрю тебя. Здравствуйте. Че, как всегда, под принуждением без оборота у меня. Кто судье должен? У меня нет судей. Творист мой судьи. Куда есть? Четыреста двадцать второй. А там у вас черный мантия якобы брудский. Так, а канцелярия у вас работает? Благодарствую. Здравствуйте. здравствуйте. Так, это первый экземпляр. А вот, девочки, это второй. Я ж в процессе подам все равно. Это для подстраховки. Практика показывает, что не все вносится в протокол. До сих пор заставляют в Москву ходить? Мы сами для своей безопасности ходим. Да. А судя, почему не несят? Здравствуйте. Здрасте. Подскажите, какой кабинет? У нас. 420-й. У Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня ты у вас? Как всегда. Ты уж это сильно не хулигань, ладно? Какие будут позы? У меня просто <уже, у меня> таки, я тоже должен хулиганить сильно. Слушай, 400 видео, где это хулигань? Покажи. Приглашать? Либо проходите, либо не проходите. Что здесь вот а? а здесь можно, я здесь хочу. Вот здесь вот присаживайтесь. Чем там? Здесь вот, нельзя? Вам предлагается занять место стороны С. Та стороны СТА? Да? Присаживайтесь. Не хочу. Бугаков Антон Николаевич, почему с ограниченной общественностью управляющей компанией Святосточного правового района, признание отношения языков. Компенсации морального вреда Судебное заседание у нас видите листенс. Вы не очень называете. Сейчас, секунду. Мир мы отчет у персона Булгаков Антон Николаевич. Передавайте, передавайте обязательно. Передавайте обязательно. Называйте дату и место рождения. Дата и место рождения. Дата? Дата рождения персонная Без оборота номер. Место регистрации. Место регистрации персоны. После МСМСК 21.16. Понятно. Пройдите на место. Девушка пишет еще. Все. Данные проведение разъясняется правовая обязанность. Участник имеет право подтвердить признавательское требование полностью и участие а нет. Сказать, что предмет или основания, которые свидетельство не отвечают правилам признавательского полностью и участие нет, право выражать против них обоснование своих требований и возражений стороны обязаны представлять доказательство. Судья, который участвует лично, пользовался помощью представителя, заявлять доказательство от возраста стало частью процесса и Возражать против довода других лиц, участвующих в деле, знакомиться с протоколом судебного заседания, приносить на него свои замечания, обжаловать принятые по делу судебные акты, о принесенных по делу в жалобах, обязаны являться в суд по судебным заключениям в случае невозможности, в уведомлять об этом в суд, в случае переменными сообщать об этом суду. Обязаны добросовестно пользоваться принадлежащими процедуральными правами и обязанностями, а также в прибегнуть к приметельным процедурам предусмотренным Гражданским обязанности кодексом. Прав нет, непонятно. Непонятно. Вам понятно это да? <свистит> Так, истец, я вам делаю замечание по поводу по поводу ваших действий. Учился судебное заседание. Так. Вы здесь сейчас устанавливаете какие-то непонятные предметы в зале судебного заседания. Разрешение суда вы на установку этих предметов не спрашивали. Поэтому я вам поясняю порядок в судебном заседании. В случае, если вы будете его нарушать, вам будет сделано замечание. Одно вам сделано. После второго замечания вы будете удалены из зала судебного так заседания. Так я же никому не мешаю. Я раскладываю... я раскладываю документы. Я вам разъяснил порядок судебного заседания. Также объясняю, что стороны отвечают в суду стоя, обращают в суд, уважаемый суд или ваша честь. Вопросы суда задают. <coughs> Вопросы задают друг другу с разрешения суда. Соблюдает порядок судебном заседания, не допуская выкриков, реплик с места, а также нарушений порядка судебного заседания. Вам с этим передвижка порядок понятен? Да, составляюсь понятно. Итак. Одвигается состав суда. Дело рассматривается в суде русским, посетителей трепа на море вот. Вот есть состав суда, естественно. Есть сот. заявление которое А я бы хотел его самое огласить полностью. В этом нет необходимости. А, я, а, я, а у меня есть необходимость. В котором э, он высказывает следующее, следующее что 1, 5 марта 2021 года судья Бургутский вынес определение о принятии заявления в присутствии суда о возбуждении гражданского дела о подготовке дела к судебному разбирательству он, Естественно, знакомился с этим определением, и у него возникли сомнения в независимости, объективности, беспристрастности судьи <coughs> В общем, дальше приводятся доводы того, что он не согласен с этим определением, считает его неполным, немотивированным. На них чуть -чуть. в суде Бугутского подачи заявления с введением требований установления 131-32 буквы АРФ действительно не соответствует соответствующим обстоятельствам, которые настоящая способность нанести любой с ним человек, обладающий специальным юридическим знанием. Ну и э, в итоге... В этом заявлении содержится следующее требование, требование внести протокол судебного заседания о содержании данных настоящих заявлений в отводе судей принятия его к и разрешению вынести на обсуждение сторон вопроса о достоверности довода, показанных заявлением заявителем в поданном заявлении об отводе судьи, внести в протокол судебного заседания полное полном объеме объяснения сторон по вопросу достоверности доводов, по результатам рассмотрения и разрешения настоящего заявления об отводе судьи вынести определение, которое огласить немедленно после его вынесения, продолжить рассмотрение разрешения настоящего гражданского дела, в том же составе суда, настоящее заявление об отводе приобщить материалам дела. Итак, представитель а, истец. Вы поддерживаете заявленное ходатайство в выкладе? В таком виде. Не поддерживаете? Я поддерживаю в полном объеме, который не зачитали. Хорошо, в полном объеме. Итак, представитель ответчика, ваше мнение по суду заявленного ходатайства. Продолжаю. Суду В общем так, в судном месте определю несогласие заявителя с вынесенным определением по сути Связано с действиями, совершенными судьей в ходе подготовки дела к судебному разбирательству. Мы людям у нас основания предусмотрены для отвода судей предусмотрены в статьях 16-19 Гражданского процессуального кодекса и основания которых заявляет в своем ходатайстве ИСТЕЦ, основанием для отвода судьи не является, в связи с чем ваше ходатайство об отводе судей отклоняется. Возражаю, это вы, ваше право. Вы не мотивировали ничем. Далее оглашается заявление о фиксации с заявителем хода судебного разбирательства с помощью средств аудиозаписи и разрешения вопроса о ведении с заявителем видеосъемки. Заявитель заявляет о необходимости разрешить вопрос о ведении где съемки действий сторонных судей, совершенных на ходе настоящего судебного разбирательства. <coughs> на основании выданных заявителю внесли протокол судебного заседания, полном объеме содержания настоящего заявления фиксации заявителем хода судебного разбирательства с помощью средства видеозаписи рассмотрителя, разрешить настоящее заявление фиксации заявителем хода с помощью средств ставки и видеозаписи в в законном порядке, о чем вынести соответствующее определение в протоколе в виде. Настоящее заявление о фиксации заявителями в в судебного разбирательства с помощью средств ставки и записи превышать материалом дела. Итак, вы поддерживаете данное заявление? Полностью. Поддерживаете. Представитель Гречи, ваше мнение по, Не, по Я раз. возражаю. Считаю, что необходимость в этом отсутствует вести видеопротоколирование, так как видеозаписи в записи по может, протоколу в данном судебном заседании. Итак, суд на месте определил заявление удовлетворить частично. У нас в соответствии с гражданским процессуальным законодательством ведение аудиопротоколирования не запрещено, пожалуйста, аудиозапись можете вести. Кроме того, разъясняется сторонам, что ведется аудиопротокол в соответствии с гражданским процессуальным законодательством. Самим судом аудиопротокол будет приобщен к материалам дела. Ваше заявление будет приобщено к материалам дела. Вот. А видеозапись, учета учетом мнения представителя ответчика, вам вести воспрещается. В этом нет необходимости, тем более, что нет сведений о способности вашей адекватно осуществлять эту видеозапись. Что-что? Про адекватность подробнее, пожалуйста. Я огласил свое определение, поэтому попрошу вот эту вот аппаратуру всю собрать. А для того, чтобы вы смогли... Так она аудиозапись, она аудиозапись ведет, как ее соберу? Вы же только что разрешили аудиозапись вести. Я переделюсь в минуту. Я вам предоставляю возможность все это, все ваши технические устройства убрать. Ну убрать? А как я аудиофиксацию буду вести? Ты видишь, что происходит? А что вы, Григорий Александрович, стесняетесь, что ли? Чем проблемы? На вас ничего не направлено. Иди че? А как я убрать ты должен? Я не понимаю. А как я аудиофиксацию буду производить? Как ну, проходит? А? На него не направлено был. На кого на него? Вот ну, так понимаю. Ну. аудио запись типа. <связывая> Что-то боимся, видать, -то, если в соответствии с законом действовали, то ну, не, нечего скрывать. А так получается, это <связывая> отвод сам себе зачитал. Это как Причем зачитал выборочно то что, это, то, что надо. То, что особо не опасно для аудиопротокола. Неужели настолько страшная селфи-палка вот эта а? вот, а? это средство аудиозаписи, которое вы разрешили вести. Вы можете положить его на стол. А вот положен на стол, а этот на меня направлен. Я вам говорю, вы можете положить этот прибор на стол. Так, он на столе стоит. Могу или обязан? Вы меня обязываете? Так и я, скажите, вас, я вас обязываю положить ваше под принуждение под, под принуждением, мы... под вашу ответственность положить. Да, положить. Благодарю. Благодарствую. Продолжим. Оглушается заявление о приобщении к материалам дела, письменных доказательств. Ну а дальше уже следующее податательство идет. Итак, адресистетов. Поясните, какие вы письменные доказательства желаете приобщиты к материалам дела? Uh, у меня вопрос по предыдущему. Вы это вот в полном объеме приобщили к материалам дела? Ваше заявление об отводе будет приобщено к материалам дела. А вот uh, 42 страницы сегодня через канцелярию подал. Вот это все. 42 страницы. вот они у меня сейчас находятся вот, вот эти письменные доказательства. Возможно, еще будут другие. То есть, правильно ли я вас понимаю, вы заявление об отводе к письменным доказательствам относите? Конечно. А какие-то письменные доказательства, касающиеся существа спора, а о как... котором вы же сами и заявили, какие-то есть документы, которые вы желали бы на стадии открытия судебного заседания приобщить к материалам дела? Ну, пока нет, возможно, позже пронариваться. Когда следующее заявление оглашается об отложении судебного разбирательства, в ходе судебного разбирательства действительно Отречникова в основании... О дела, после его вот такое вот заявление. Но дело в том, что мы еще, собственно, к судебному следствию это не перешли, у нас судебное разбирательство еще только на начальной стадии находится. Тем не менее, вы настаиваете на заявлении об отложении судебного разбирательства? Зависит от того, сколько листов в материалах дела. Посмотрите, пожалуйста. Если там ровно 100 листов, ровно 100 листов. тогда не настаивай. Возможно, в будущем, когда будут представлены доказательства со стороны ССА, я это, это заявление подниму еще раз. Хорошо, учитывая, что вы не поддерживаете свое заявление о подложении судебного разбирательства, оно оставляется без рассмотрения. Далее, заполнительный месяц. Я бы хотел их зачитать в полном объеме. Ну, кстати говоря, представитель ответчика. А вам какие -то документы -то были представлены из того, что вот сейчас оглашается судом? Дополнительных документов не было предоставлено. Ну вот то, что вот сейчас оглашается, там объяснения, там какие-то вот вот заявления, протоколы, Нет. исследования, доказательства. Кроме искового заявления, в прочке компании до ничего не получало. Ну, я вам разъясняю, что вообще-то в соответствии со статьей 132 Гражданского социального кодекса обязаны представить доказательства по числу лиц участвующих в деле. В том числе вот эти 42 страницы, видимо, которые вы считаете доказательствами, они должны быть представлены на стороне ответственности. Давайте сделаем следующим образом, как на беседе. Мне же были предоставлены возражения на беседе. Вот я сейчас на разбирательстве предоставляю. Пожалуйста, познакомьте. Александр, будьте добры, пожалуйста. Так, ну, из э, оставшегося, из того, что я огласил, это объяснение из лица. Есть возражения про приобщение к для... Нет, у вас есть возражения. Приобщение к Так, для... Итак, еще какие-то вопросы. Можно... Я извиняюсь, можно первую страничку заменить? Там вот отметка от консилей Одинаково. Так, я хочу зачитать объяснение. Хорошо, вопрос о даче объяснений будет решаться по ходу судебного разбирательства. Я вижу, что вам необходимо в принципе в полном объеме порядок судебного заседания разъяснить. Итак, разъясняется порядок, он следующий. Открывается судебное заседание, выясни... Вот такой порядок судебного заседания. Это по поводу того, что, а можно я зачитаю? можно и зачитать, но на соответствующую стадию судебного заседания. Далее. Ваши <coughs> ходатайства. Ходатайства не имею, сейчас. Ходатайства не поступило. Ну что ж, тогда доказывается обстоятельства дела. Обратился в Булгаков с иском. и э, взыскать СУК ДОСВЖФ, пользуясь за компенсацией морального льда в измене 500 тысяч рублей. Вот такие вот требования. Итак, естественно, вы поддерживаете заявление, что вы требуете. Поддержу. Вы с вами согласны, не согласны? Ну, не согласен, вы полностью. Итак, позиции выяснили. Пожалуйста, вам предоставляется слово для начала выясняется. Время пошло. А, назовите, пожалуйста, норму права, согласно которой вы ограничили время. Татьяна Анатольевна, назовите, сколько у нас сейчас времени, с какого у нас начинается еще? 56 минут. Пожалуйста, если. Объяснение. Ознакомившись с... ...по Комсомольскому проспекту в городе Сругуте... Но это невозможно, зачитать 16 страниц за 5 минут. Я, я не обладаю скорочтением. Да просто издевательство. Под принуждением, под вашу ответственность продолжаю. В обосновании заявленных требований... Копия протокола собрания, полученная с нарушением закона, не имеет юридической силы и не может вызывать юридические последствия. Копию протокола собрания нельзя положить в основу решения суда. Кроме того, в результате исследования... достаточно продолжительное время даете объяснение. Я бы хотел все зачитать. чуть недолго? Я понимаю, но здесь не место для чтения, здесь место для так, выражения своей позиции. И позицию вы можете выразить в том числе и... Я познакомился с вашими объяснениями, которые вы здесь изложили, и э, надеюсь, что представитель ответчика также с ними ознакомился. Да, успел, Поэтому э, Все 42 страницы. Ставьтесь. Поэтому ваше время э, для дачи объяснений пока закончилось. Давайте предоставим возможность высказаться со своими возражениями ответчику, если у него не конечно есть. Возражения, конечно, есть, с исковыми требованиями направочная компании которая уже категорически не согласна. Для надзорного органа, как ГЖИ, Сегла... Акт, согласно акта, которого нарушение в действиях оборачивающей организации э, не усмотрено. А также э, хочу отметить, что, э, что Богоков Антон Николаевич регулярно оповещается э, о том, что у него имеется задолженность э, помимо того, что ему регулярно поступают звонки, о чем он а, любезно выкладывает и рассказывает в сети YouTube, а, плюс а, на его адрес электронной почты всегда поступают уведомления о наличии задолженности и, и требования о том, что он обязан ее погасить. А, также ежемесячно до 10 числа а, короче, организация доставляет по его адресу единый платежный документ. Теперь, у вас есть вопросы, в Давайте зададим. Интересно будет послушать. А вот вы говорите, что своим возражением, да, что согласно вы управляете многоквартирным домом, согласно собр это, протоколу собрания собственника, да? Оно у вас на какой год вынесено? В протоколе указано на 2007 год, так. в соответствии с нормами века, в случае отсутствия заявления о расторжении договора, данном условии пролонгируется. В случае расторжения? Либо если собственники изберут иной способ углубления. А договоры расторгались? Нет. Ну, тут четко написано, только на 2007 год. Условия пролонгирования тут не написано, не прописаны. Всего норм гражданского законодательства. Допустим. А подскажите, вот тут написано в лице уполномоченного представителя Лепихины ТВ. Имя отчество, вы ее знаете? Поясните, где написано? Протокол общего собрания. Ну, весь красный. Протокол общего собрания. Какого числа эфизики? А, я, какого... я же назвал от 7 декабря 2006 года. То есть мы ведем речь об этом. Так, вопрос в чем? Кто такая лепичивая? Да. Нет, кто такая А как можно установить личность? А дело в том, что согласно ГК-19, гражданин приобретает и осуществляет свои права и обязанности под своим именем, включающим имя, отчество и фамилию. Здесь указано какой то ТВ. Что такое ТВ? Если вы уточните свой вопрос, я уточняю. Как можно установить личность? Либо вопрос пихим. я вынужден буду снять, поскольку он имеет отношения к сектору Мы здесь не рассматриваем вопрос действительности или недействительности такого общего собрания 2006 года, о котором вы сейчас говорите. Мы сейчас разбираем ваши исковые требования относительно правомерности отключения электроэнергии в ваших профилях. Вот и все. Я, я потом, чем... вас призываю придерживаться существа заявленных исковых требований. Так это и есть существо, это самый главный документ. Так вот я вам поясняю, это не относится к существу заявленного вами спора. Как это не относится? Тогда я вам вынужден буду задать вопрос. Скажите, у вас есть сведения о том, что протокол общего собрания собственников квартирного дома номер 21 по проспекту Комсомольский был тем либо оспорен, не признан недействительным? У вас есть такие сведения? Нет, и быть не может, потому что в протоколе отсутствуют собственники. Покажите а мне хоть одного собственника он, в протоколе. А если он не признан недействительным, этот протокол общего собрания, то тогда дальнейшие вопросы относительно формальной стороны его составления снимаются. Переходите к следующему вопросу. Григорий Александрович, ответьте, пожалуйста, на вопрос. В протоколе присутствует хотя бы один собственник? С какой Су целью вы этот а... вопрос задаете? Выяснить полномочия. Тут написано, путем протокола общего собрания. А кто это, принимает я, решение? Я не понял, что вы э, не согласны с тем фактом, что управляющая организация основывает свои полномочия по управлению многоквартирным домом на основании этого протокола. Да. А я понял. Это единственное обоснование их нет. Это я понял. А вопросы у вас какие, ответчики, ответчики? ответчики есть? Так я спрашиваю, где собственники в этом протоколе? Они отсутствуют? Вот Протокол Вы будете эти вопросы задавать, видимо, в судебном заседании, касающиеся действительности этого протокола, но не в этом судебном заседании. Вопрос снимается. Следующий вопрос задавайте. То есть все вопросы по протоколу снимаются? Я не знаю, все вопросы или нет… А, именно я по протоколу хочу позадавать вопросы?! Вопрос. Именно этот вопрос снимается. Я хочу по протоколу позадавать вопрос. Я вам, вам разъяснил. А на каком основании? Не относится к существу? Дело рассмотрел. На том основании, что порядок в судебном заседании обеспечивается судьей. И председательствующий следит за соблюдением порядка в судебном заседании. Порядок вам был разъяснен в самом начале. Напомню еще раз, что вопросы и пояснения должны касаться существа заявленных требований. И только тех обстоятельств, которые имеют юридическое значение. Юридическое значение обстоятельствам, насколько они относятся или не относятся, дает суд. Поэтому, пожалуйста, прошу вас придерживаться существа заявленных и требований и задавать вопросы по существу. Если у вас нет вопросов, то давайте предоставим возможность другой снижению. Есть пожалуйста. вопрос. Пожалуйста. Вопрос к вам, Игорь Викторович. Почему председательствующему сторону не задают? Хорошо, тогда я ставлю вопрос перед судом и перед присутствующими, и перед сторонами. Протокол общего собрания относится к существу дела? От 7 декабря 2006 года? К существу дела, видимо, надо напомнить вам, надо объяснить вам, что к существу дела относится. Имело ли место отключение 2 и 3 февраля 2021 года? Было ли оно произведено в соответствии с действующим законодательством, соблюден ли был порядок отключения, были ли нарушены при этом ваши нематериальные блага, потому что вы заявляете о компенсации морального вреда, а следовательно, в соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса предполагается нарушение именно этих ваших прав, а не любых. Вот. И дальше подлежит выяснению, а чем вызвано такой именно размер компенсации морального вреда. Вот обстоятельства, которые подлежат выяснению. Если вы оспариваете э, правомощность управления многоквартирным домом э, со стороны управляющей компании ГСФЖР, то вам надо было и заявлять соответствующие исковые требования, но это видимо не в этом судебном заседании. Вы неверно меня поняли. Я не оспариваю Н незаконность. Хорошо, протокол. давайте остановимся на том, что вы не оспариваете полномочия по управлению многоквартирным домом, управляющей компанией. Я говорю, что они отсутствуют. Я не собираюсь выяснять Давайте законный. Давайте остановимся на том тезисе, что вы об этом заявляете. Да, у них отсутствует полномочия. А вопросы у вас какие-то следующие, не касающиеся? Есть судебного заседания. Есть. Задавайте. Протокол судебного заседания? Протокола общего собрания собственников помещений. Ну, тоже есть. Давайте с другой стороны зайду. Григорий Александрович, вы признаете факт отключения квартиры номер 16 по адресу города Сургут, проспектом Самоедский, 21, один февраля 2021 тысячи двадцать года? Конечно, признаем, мы об этом указывали. А 3 числа? 3 февраля. Самовольно отключили ваше самовольное подключение. А кто, отключ, кто самовольно подключился? А, кон, вот, конкретизировать конкретно на вас не могу, потому что не знаю. Конкретно вы либо кого-то попросили, но а, при выходе а, по, по адресу где проживает Будаков Антон Николаевич, комиссия, дела, установила, что данная квартира была подключена самовольно, причем в резкой центральной магистрали, нарушив все противопожарные нормы. Данный факт также зафиксирован был соседкой квартиры номер 14, которая пояснила, что видео вечером людей, которые были, ну, ну устно, устно пролистнило, не зафиксировали, которые были на площадке. Так утверждать, что конкретно Булгаков Антон Николаевич ä, брал пассатижи и провода и врезался в этом но он как собственник обязан следить за своим имуществом и в случае каких-то, называемых, аномалий ä, сообщить управляющей управляющую организацию, в том числе через центральную диспетчерскую службу, телефон которого он прекрасно знает. А, и поэтому э, дело было и в законе также написано, что э, э, привлекается к ответственности э, человек за самовольное подключение к электроэнергии. Конкретно нет отсылки э, до, к доказыванию, он подключился, либо не он подключился. Еще я вас знаете, на что ориентирую. Вам задан вопрос. Признаете вы отключение электроэнергии 2-9 февраля 2021 -го года? Достаточно было ответить, признаю или не признаю. Вот э, лишней информации, которую вы вот, сейчас вот, здесь излагали, не тратьте время ни свое, ни суда, пожалуйста. Отвечайте по существу. Вам был задан конкретный вопрос, конкретный ответ на него дайте. И все. Еще вопрос есть у вас? Почему лишняя информация? Очень, очень, очень интересная, очень полезная информация. Вы только что сказали, что вы, вы не можете... Информацию выясните друг у друга. Да. Делаем, Нет, я х... я вы... хочу задать вопрос вот, по этому вопросу как раз вашему комментарию, бесполезному, в кавычках. А вы же своих возражениях говорите, указываете конкретно, и своих заявлениях в прокуратуру, в МВД, что именно собственник квартиры номер 16 от, от, это, под само, самовольно подключился. А сейчас вопрос вы говорите нет. Вопрос в чем? Так а где правда? Вопрос. Так вы знаете, кто Если подключился или не знаете? Не имеется, не отношения к существу. Как-то не имеет. Это относится это один, один из пунктов номер три Подключение. Слова и выражения, которые были допущены в подлежат непременному осуждению в настоящем судебном заседании. То есть мне я ничего не понимаю. Мне выборочно как-то слушать, ним, какие обстоятельства имеют юридическое значение. Если у вас нет вопросов, то тогда а у меня э, есть вопросы. Задавайте их. Благодарством. Сейчас секундочку. Подскажите, Григорий Александрович, распоряжение и на отключение 2 февраля две тысячи двадцать первого года в квартире номер шестнадцать по проспекту Комсомольске двадцать один, было вынесено директором Руссельной Букады из ВЖ. Это внутренняя документация. Ну, у вас происходило отключение от всего закона, на которое также в том числе и высылает постановление правительства номер триста пятьдесят четыре. То есть вы руководствовались только постановлением триста пятьдесят четыре? Да. А жилищный кодекс и гражданский кодекс, они же законы, они же выше? Вы их игнорировали? Законные выше нет. Вопрос, занимается. Вопрос в следующем. Гражданский кодекс и жилищный кодекс намного выше, чем постановление. Вы, почему вы ими не руководствовались? Потому что согласно этим законам у вас должно быть только одно основание. Это протокол общего собрания, который провели собственники МКД. Протокол, который вы предоставили в, это, в защиту, как в качестве доказательств, там отсутствуют собственники МКД. На основе, вы, то есть вы действовали только на основании вот этого протокола. Я вас правильно понимаю? Протокол ⁇ это основание для управления вашим квартирным домом. А разве в протоколе указано выбор способа управления? Да. Указан? Покажите, пожалуйста, где. Это выбор, Это выбор управляющей организации. Выбор управляющей организации. А, управляющей организации. А, а выбор способа управления. У вас вопросы имеются, естественно. Сейчас... Да. Я, да я, я близок э, прийти к мнению, что вы злоупотребляете временем суда. И своими по правами в судебном заседании. На каком основании? На том основании, что вы постоянно задаете вопросы, не относящиеся к существу спора. Ну как не относящийся Это главный документ, на основании которого они действуют. Они же сами об этом признали. Я вас понял, тогда присаживайтесь. У вас вопросы есть к стране Скажите, пожалуйста, вы инициировали собрание, общее собрание собственников о выборе иной управляющей организации, когда вы узнали, либо когда стали собственником, либо о, сейчас скажу, когда вы узнали, что... Вы, управляющая организация Одесско-Восточного района оказывает вам жилищно-коммунальные услуги, либо с момента, когда вы стали собственником э, квартирного мышцнала в доме 21 по проспекту Комсомольский. Что-то сильно схожий вопрос. Согласен. инициировали, ли, а, а э, избирался ли иной способ управления вашим многоквартирным многоквартирном доме? Я не знаю. Вы не знаете. Э, Еще вопрос? Все, вопросов нет. Вопросов, нет, нет, сюда есть вопросы. Давайте начнем с са. Итак, вы подтверждаете, что являетесь собственником квартиры и в доме номер 29? Я бы хотел приобщить к материалам дела. Вот вы просили еще на беседе оригиналы документов для сличения. Вот это оригиналы я с возвратом. А другие бумаги, вот скажем, выпуска ЕГРН. И с, э, копия трех страниц из трудовой книжки. Так вот э, я вью копию трудовой книжки, выписки из Игрн и э, копию квартирной карточки и справки из УКДС В с места жирского. Да. Эти документы вы просите приучить материалам дела? Э, вот эти два документа я прошу снять копию, приобщить к материалам именно копия. Оригинал я себе хочу оставить. Вот которые два документа вы держите из паспортного стола квартирная карточка и справка о регистрации. Итак, следует из ваших служб, что вы подтверждаете, что вы являетесь собственником квартиры? Регистрация это подтверждает? Не регистрация по месту жительства, а регистрация права собственности. Да? Этом... А, про право собственности говорите? Да, да право собственности есть. Так, дальше. Задолженность у вас была по состоянию, который в районе 2021 года, по оплате электроэнергии? Я считаю, что нет. Шукали, я, то есть вы остаиваете обстоятельства? Конечно. Да, нет. по вопросу ну, управления вашим водопортированным домом, вы уже сказали, что вам неизвестно, да, избирался ли иной способ управления многоквартирным домом после 2006 -го года? Я руководуюсь только, только теми документами, которые у меня есть. На данный момент у меня есть только вот этот протокол. За 2007 год. Все. Больше других. Я в течение трех лет многократно истребовал у ответчика, все в бумаге, там 62 пункта, ничего не было предоставлено. Возражение показывается о том, что вас уведомляли о, том, о необходимости погасить задолженность, с которого вы, правда, согласны, как вы сейчас поясняете. но, тем не менее, вы подтверждаете этот факт, что вас уведомляли о наличии у вас задолженности, с которой вы не согласны, и о необходимости ее погасить? Нет, не подтверждаю никаких доказательств о том, что вот они указали обстоятельства, а доказательства никаких не приводят, что вы уведомили. То есть вы отрицаете, что вас уведомляли о том, что у вас есть задолженность, и вам за это может быть отключена электроэнергия? Игорь Викторович, вы меня не слышите. Я не говорил слово «отрицаю». Я сказал «не подтверждаю». Не подтверждаете. Понятно. Это представители ответчика. Скажите, а в подтверждение того, что вы уведомляли о предстоящем отключении и о необходимости повысить задолженность, какие вы доказательства предлагаете? Прилагаем в этом задолженности, которая была отправлена на электронную почту ЕСЦ, также прикладываем отчет о доставке данного факта. Также прилагаем, что 29 января в ответ на досудебного требования отправляли данный ответ и также уведомили о том, что в случае погашения задолженности у ИСА будет отключена электроэнергия. Прошу также приобщить к материалу делу копии единого платежного документа, в котором также отражается информация о уведомлении лица о наличии задолженности и в случае ее наличия будут обучаться материалами. Единый платежный документ будет за октябрь-минябрь-декабрь 2020 года. Уважаемый истец, вы подтверждаете, что вам принадлежит адрес электронной почты вот такими бутными маленькими абонент собака деслэр. Desl... Ой, почти, прошу честно. прощения, анбиллион собака gmail.com Я указываю его во всех своих заявлениях и в качестве основного адреса электронной почты. Ну, то есть это ваш адрес? Я его указываю везде в шапке. Подтверждаете? Я подтверждаю, что я указываю его везде в своей шарфе. Отлично. Вот в представлено история отправки со статусом «Доставлен» вам предупреждений от абонента по адресу что-то говорите про коммуникацию предупреждения? Доставлено. То поступило он по электронной почте предупреждение. Без комментариев. Далее текст этого предупреждения есть. То... Я не считаю это доказательством. вы не, не подтверждаете, что вы получали предупреждение. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Далее. Э, после того, как 3 числа у вас было проведено отключение повторное, На сегодняшний день вам подача электроэнергии возобновлена? Каким-то образом она появилась. Появилась. А если она каким-то образом появилась, то э, чем вызвано ваше э, настоятельное требование все-таки обязать, то есть на сегодняшний день именно таким образом ваши исковые требования звучат, обязать УКДСВЖР восстановить подачу электрической энергии в 16 по 11 день по проспекту Корсеновск. Если она каким-то образом появилась у вас, электроэнергия, что они должны восстановить? Это требование обусловлено тем, что директор РЭО-2, не помню, как его фамилия, Ахмедшин или как там, когда его спросил, а, Ахметов, да, РМ, возможно, это он, я не знаю, Ну там присутствовал мужчина дважды при отключении, и когда я его спросил, вы этим будете каждый день заниматься, он сказал да. А когда я подавал иск, я этот пункт записал с учетом того, что Пока рассмотрят, пока примут, пока заседание, пока беседа. Возможны повторное отключение. Исковое заявление поступило в суд в электронном виде 2 марта 2021 года. Угу. Вы утверждаете, что на ту на дату 22 марта 2021 года у вас была отключена электроэнергия? Нет, тогда была. А тогда почему исковое заявление в этой редакции? Ну, это вход на будущее. Я же объясняю. Если вдруг они снова бы пришли, подключили. Далее, в дело представлены акты от 2 и от 3 февраля 2021 года, составлены комиссионные акты о включении электроэнергии. У вас какие-то замечания к этим актам имеются? Вы были составлены членами комиссии. Да, вы там видите это. Вы сможете установить личность кого-то из них? Не вдаваясь, мы сейчас не занимаемся установлением личности, тем более, что соответствующее стандарство не заявлялось. Я вам пока задаю вопрос, относительно, у вас есть замечания относительно того, как эти акты были составлены? Конечно есть. Фамилия и имя, отчество не указаны полностью. Так. Еще какие-то замечания есть? Основание не указано. На каком основании подключили? Распоряжение там или что было? Приказ? Просто пришли, подключили, составили акт? Наверное, вы хотели сказать, не подключили, а подключили. Да? И то же самое подключение, и подключение по подключению. Кстати, а 3 февраля они не предоставили акта об отключении. Я его до сих пор не видел. Вы же отключали 3 Итак, февраля? Не указаны полностью имена лиц ставишь. Конечно, не указаны... невозможно идентифицировать, кто это сделал и на каком основании. А? И не указаны основания, да? По да. Произошло. Вот вы говорите, нужно оспаривать, да, там этот протокол? Прошу. Еще такой вопрос. Есть ответ из акта, еще не говоря, проверки жилищно-строительным надзором хмановой игры по факту вот, управления подключения, подключения. Вы знакомились с этим актом? Да, это вообще шедевр. А вы оспаривали этот акт жилищно-строительным надзором? Нет еще. Я три дня назад подал э, волеизъявления на ознакомление с материалами. И сегодня мне позвонили, сказали, можете прийти, ознакомиться. Вот я знакомлюсь с материалами, посмотрю, что они там, проверили. Еще там. такой вопрос. Скажите, а вы э, на сайт жили жилищно-строительного надзора э, заходили? Вот, вообще, в принципе, там, у вас же там на сайте жилищно-строительного надзора, э, размещаются сведения, если не сказать... В общем, в электронном виде у нас размещается сведения о управляющей организации, осуществляющей управление конкретным многоквартирным домом. Вы как-то проверяли, там вообще, кто у нас сейчас вот в этих открытых источниках, значится, каким образом осуществляется управление многоквартирным домом по адресу Комсомольский двадцать вы хотите сказать, чтобы я доверял документам в электронном виде, которые они предоставляют управляющие компании? А информация в электронном виде размещается у нас на, на, в средствах интернет о том, каким образом осуществляется управление тем или иным на документе. Не, ну если верить документам из интернета… Это система для ГТХ, Да из ЖКХ, совершенно... государственная информационная система ЖКХ тут даже Татьяна Николаевна, это жилищный инспектор, указывает, что в гиджи КХ указывает размещена информация. А где ссылка? Понятно. А где конкретный раздел? Хорошо, Как найти? Ссылка. У меня вопросы в стороне ответчика. Ну вот здесь непраздно вопрос был задан По поводу акта. От второго числа есть, от третьего. Каким образом оформлялось отключение 3 февраля 2021 года? Оформлялось оно в присутствии ИСЦА. Ну в акте какой-то, видимо, составлялся. В акте он не указан, так как у него первые были снимал телефонного репортажа. акт? А акт был приложен к отражению следующей за актом 2 февраля. А почему не включена, не включена фамилия Булгаков в состав комиссии? вы не в комиссии вы должны быть. Не, ну вы, не вы же говорите, там присутствовал Лугак. Правильно? Мы присутствуем. Но при в вот. да? 3 числа, точно так же, как и второго, составлен акт об обнаружении факта несанкционированного подключения к внутри инженерным системам. И составлен акта о том, что при проекте электрического счета обнаружено, что электроснабжение трехкомнатной квартиры отключено от электросети, восстановлено потребителем, клубарком, самостоятельно, путем, наоборот, а коммуникационной аппаратуры, питающих, находящихся в вот, кинг и так далее, список идет. А, вот противоречие. А об отключении какой-то документ у вас состоялся? Под Подключение. Отключение. От Под второго. отключением. Под, отключение. от, от второго есть, от а третьего? А третьего числа отключения производилось? Третьего, тоже, а где акт? А, акт самовольного? Вот. Вы обнаружили 3 числа, что было производно самовольное подключение. После второго. И снова пишите свои возражения, что и снова отключили. Вот от второго числа есть акт об отключении коммунальной услуги должен потребителю. В связи с неповышением потребителю задолженности в течение установленного предупреждения срока. Это от второго акта. Разрешите? Пожалуйста, у вас Кстати, вот с актом от 2 февраля я, мне его выдали вообще в отделе полиции случайным образом на сырокопированной какой-то бумаге. То есть они мне не, а, акты вообще ни один не предоставили. Да, в частях имеется, но он в офисе там состав уже другой был, якобы комиссии. Не 7, а 5 человек. Кстати, есть два видео от 2 и 3 февраля, полного процесса их, их вот этих действий. Я считаю, незаконных. Я у них требовал все документы, акты, хоть какие-то удостоверения, бумаги, там, основания, приказ, ничего не предоставили. Пришли какие-то люди в масках, 7 человек. Присаживайся. Исследуется письменный материал. У вас же устных нету доказательств? Их не заявил? Нет. Так, исследуется письменный доказательств. Делие имеются... января он составлял 46 141 рубль 27 Я могу ставить свои слова? Оплата была проведена в феврале на сумму 55 тысяч рублей. Вы желаете прокомментировать? Конечно. Каждый документ вы что-то их перелистываете. Давайте вернемся к самому первому. Вот поясните тогда мне. 12 февраля согласно предоставленным сведениям поступила сумма 55 тысяч рублей в счет оплаты. Личных коммунальных услуг. У вас есть какие-то объяснения о том, каким образом эта сумма в оплату поступила у ДСВЖР? Я предполагаю, это ДСВЖФ через Ольгу Ивановну, мою биологическую мать, проплатили. Она работала у них начальником евродела. Ну, дальше тогда идем здесь. Убакова Ольга Ивановна просит переоформить лицевой счет на квартиру по адресу Комсомольске 2116 16 с 1 декабря 2012 года на основании договора дарения есть, На вас она просит переоформить счет. И есть доверенность, копия этой доверенности 19 9 января 2012 года. Вы считаете доверенностью? Что она доверила-то? Что я ей доверил? По какому вопросу? Я не неуполномачивал лицевой счет открывать вообще? Вы уполномочили по вопросу сбора документов, а также получение свидетельства о праве собственности, договора, дарения, квартиры... Все, про лицевой счет ни слова. Для чего предоставляете право подавать заявление, предоставляете получать справки, удостоверение документов, документов, выписки и, и прочее. Вот. Я хочу исключить доказательства вот этого заявления о оформлении этого, лицевого счета. Оно не имеет отношения к делу. Так вы не лишены возможности аналогичным образом распорядиться, видимо, каким-то образом своим лицевым счетом самостоятельно написать заявление. Так я только недавно узнал, что да, там какой-то лицевой счет был открыт. Хорошо, протокол будет занесен в ваше паспортаство, без исключения, данного заказа. Благодарствую. Далее копия предупреждения о возможном приостановлении ограничения коммунальных услуг электроэнергии, и горячей воды направлена на в Булгакову. Ну и также здесь об автоматическом сформировании письма э, с приложением, с вложением, предупреждением. вложение обозначено как проспект 21-16, про, э, подчеркивание 26-12-2020. Игорь Викторович, извините, да, поясните, пожалуйста, вы исследуете да, письменные доказательства или просто их пролистываете? Я просто не понимаю, вот вы это. я могу возразить по поводу это, допустимости, достоверности, связи с другими документами? Конечно, для этого будет у нас... Ну так остановитесь, давайте да, вернемся да, в... будет у нас. А, потом? Это позже? Вы а сейчас... ведете итог исследованным доказательствам. Я же вам это разъяснял. А, итог? Все. А я бы хотел прямо сейчас по каждому документу возразить. Да, у меня да. много возражений. От управляющей компании Destroyer 29 января 2021 года в адрес Пугака. Подтверждение доставки от этого судебного делования направлено было с адресом NLS, DLS постмастер System Далее, копия акта проверки услугу личного строительного надзора за 4 февраля 2021 года. Давайте на нем остановимся, исследуем. Давайте остановимся здесь. когда Хорошо, вы хотели остановиться на нем. У вас какие-то замечания к этому? Вы сказали, что вы не оспаривали а, Не написано этот. Смотрите, подписи, во-первых. Макаринга Татьяна Александровна, роспись не соответствует Гражданскому кодексу, статья 19, фамилия полностью не написана, то есть невозможно удостоверить ее личность. Дальше, тут она указывает, что незаконное ограничение подачи энергии 0,2 на 2 на, на, на жилое помещение без надлежащего уведомления потребителя. Она не приводит никакие доводы, ни мотивы. Тут она... Общем, <смешный> вот, на, на основании лицензии. Вы а? с ним не согласны. Конечно. А это у меня все в, в, в объяснениях есть. Вы же не, хот... не захотели их читать? Почему я прочитал ваши объяснения? Вы прочитали быстрее, чем зачитал три страницы? Вы 24 страницы прочитали быстрее, чем я зачитал вслух Три страницы. Итак, продолжаем. <состор> Далее письмо начальнику МВД управляющей компании действия Восточного Датированное 4 февраля 2021 -го года, просит привлечь Пугакова к административной ответственности за самовольное приключение. А я возражаю против продолжения. Да, Вы да. не даете мне слово. Я вам делаю второе замечание. Вы участвуете в суду в проведении судебного заседания. этого не будет, не будет удалены за судебное заседание. Далее, жалоба на действия МВД России по городу. Возникли какие-то разногласия относительно э, использования и распространения персональных данных, или что, что? Почему мы да, это смотрим? Кажданин к нам обратился с а, обращением требований на должности персональных данных, а также разъяснение на каком основании а, мы используем платежного агента для приема протяжения зарплаты жилищно-охранительных услуг. Платежным агентом правового понимали? Платежный э, агент у нас, э, общество с ограниченной ответственностью, э, РКЦ ЖИКУ, который является... не согласие это было с тем, что через него да, начисление происходит? Да. Не начисли, да, а Далее, конверт ПДС, у каждой службы в адрес Булгакова, возвращено было в связи с стеклым сроком хранения. Далее, письмо... А с какой целью вот эти вот письма по все... Дабы показать суду, то, что в Булгах у Антона Николаевича были даны ранее разъяснения о том, на основании чего управляющая компания ДСУЖ оказывает жилищно-коммунальные услуги, на основании чего собирают денежные средства, на основании чего выставляют. То есть что эта история у нас действительно давно, он пишет письма, мы отвечаем, он их не получает, ну, либо белый пишет, что не получает. Ну, на бумажном носителе не получает как видно из доказательства по электронной почте. Просто э, он очевидно знакомится, потому что мне в ходе беседы понравился вопрос, приложили ли, ли вы копию к копии искового заявления, которое я направил по электронной почте приложение, приложении. Он знал то, что я не приложил. Вы ответили на вопрос, присаживаются. Также переписка а, здесь имеется и далее на электрик 75. 80, Но, правда, принялось письмо 22 января -го, 2019 -го года по Угар-Балу. Могу трудовую книжку предъявить для слечения копии? Пожалуйста. Ну, строго говоря, у вас выкопировка, то есть, я их не помню. Дело-то в чем, у вас, вы заявили требование о взыскании компенсации морального вреда. Uh -huh. В соответствии с установлением первого законного суда о защите чести и достоинства там, и взыскании компенсации морального вреда при определении размера компенсации морального вреда суд выясняет материальное, семейное положение заявителя и причинителя вреда. А также иные заслуживающие внимания обстоятельства. Вы заявили конфисацию на раннего вреда в размере 500 тысяч рублей. Поэтому вам было предложено. То есть, я так понимаю, что вы не работаете на сегодняшний день. Больше 13 лет и не собираюсь. Официально вы вот не трудоустроены. И не собираюсь на сегодняшний день. общественной деятельностью. Вот подтверждение вашего вопроса могу предоставить копию договора об упущенной выгоде как раз. Это материал отдела. Прошу приобщить. По данному адресу а, открыт. Нет, по сути, заявлены? Ну, разрешите ознакомиться. Я не разговариваю. Пока ознакомитесь, отдыхаю. Так это вам, экземпляр. Скажите, вы, вы в электронном виде, когда подавали заявление у нас тут один Чек-ордер был только привычен, где его исследован от 9 февраля 1941 -го года. Uh -huh. А оплачено-то здесь вот два платежа. Здесь от 8 и от 9. Uh -huh. Ну, строго говоря, вы не просите взыскать вашу пользу а расходы по оплате государственного профиля в своем исковом заявлении. Есть необходимость выяснять, а второй платеж от 8 февраля в связи с чем был сделан? А я не помню, а Это -то -то... другое исковое заявление или что? Я не помню. То ли потерял, то ли на почте отказались принимать. Что-то не помню. Где -то, куда ты этот квиток девал и пошел а еще ты? раз заплатил просто. Ну, в общем, готов Квитанского 8 февраля в Русляре. Я а -а -а. вам так снял, что оригинал платил спортивного, он будет храниться в деле. А, пожалуйста. Приобщается, как я вам делал. Далее. Заявления, которые были все всём настоящем судебном заседании на 42 страницах. Они все озвучивались. Заявление о вводе судьи. Заявление о фиксации заявительного флота судебного разбирательства с помощью средств АУ связи учении, делаю, и обречения к материалам дела письменных доказательств, протокол имеющихся материалов дела на дата. Последования о том, копии копия протоколов убеждений, то есть поведения в деньев коммерческих собраний собственных консультативных домов 7 декабря 2004 года, заявление о завершении судебного разбирательства и объяснение веста. Вот такие вот у нас разбирательства, которые были представлены в судебном заседании, а также единый проходной документ по НЛС. Вы его с какой целью предлагаете? Чтобы подтвердить, что истец был надлежащим образом уведомлен, в том числе и в тексте единого платежного документа, помимо того, что он поднялся по рекламной почте и почтной сети. Так, прежде чем это, эти документы, я буду приобщать. СОМ было заявлено о приобщении к материалам дела договора на оказание услуг монтажа размещения в виде материала, а также протокол договора на оказание услуг в виде монтажа. Поясните, пожалуйста, истец, вы этим документом что желаете подтвердить или опровергнуть? Я, то есть мы заключили договор с главным редактором информационного агентства «Камчатский регион». Я являюсь его заместителем. Там, получается, с гражданином Булгаковым Антоном Николаевичем заключен договор о выполнении определенных работ с 1 февраля. Сумма указана в 10 тысяч рублей. 2 числа мне приходит, ну, то есть я взял на себя обязательства по поводу выполнения монтажных работ. 2 числа мне приходит, отключает электричество и третьего тоже отключает. Я сообщаю говорит, второй стороне и составляем протокол о том, что ввиду незаконного отключения выполнить данные работы я не могу. Поэтому плата мне за, за эти работы не поступит. То есть это упущенная выгода. Но требования упущенной выгоде вы не заявляли. Упущенная выгода – это вид убытков в соответствии со статьей 15 гражданского кодекса, А убытки – это изыскание убытков, это опыт защиты гражданских прав. Вы к такому способу не прибегали? Прибегну. Вот у меня это волеизъявление по поводу об отложении разбирательства. Я подготовлю на следующее заседание по поводу убытков. И волеизъявление на ознакомление с материалами дела. Там, я смотрю, новые документы появились. Мне нужно их изучить и исследовать. Итак, ваше мнение, возможно приобщить? Считаю, что невозможно, так как данный договор не в коем случае не подтверждает, что какой-то майорный рвет был нанесен на суд, тем более он мог предотвратить данный факт подключения против задолженных договора в порядке и тем самым не подставляя, своего редактора, тем более прошу обращать внимание на суд на то, что договор датировал 1 февраля 2021 года, Ну, как известно из открытых источников, данный гражданин является и везде опиширует, что он журналист уже там, годика 2-3. То есть, считаю, что, считает, Ваша что данный договор форум. В общем так, естественно, я не вижу относимости данного документа к осматриваемому слову. Из ваших пояснений следует, что он призвал подтвердить э, другие требования, которые в настоящем деле не рассматриваются, поэтому этот документ я вам возвращаю. Поясняется также... Э, я э, бы хотел пояснить э, по поводу морального вреда, о котором вы говорили. Опять давайте же. я закончу с исследованием доказательства последователей. Итак, заявлено также о приобщении вот этих вот единых, которые документов за октябрь 2020, ноябрь и декабрь 2020 года. Ваше мнение, естественно. У вас предоставили? предоставили? предоставили? А где доказательства доставки? Что мне направлялось вот это все? Где подписи, росписи должностного лица? Где, где в самом документе представитель управляющей компании? Вот этого, вот этого юридического лица, который там указан в левом верхнем углу? То есть, юридическое лицо направило этот документ? Или представитель его направил? Где там это должностное лицо? Где представитель компании? Ни печати бухгалтера, ни, это, ни директора, ни, ни росписи, ничего нет. Представитель лица, ну, вам необходимо пояснить, с какой целью это общаетесь. Вот. Была исследована, например, выписка из лицевого счета. Где нам приведен расчет задолженности, который у вас подвиг на отключение 2 февраля 2021 года от «Энергии». Вот этот документ о чем? В том, что мы уведомляли и в октябре, и в ноябре, и в декабре. Я месяца, хочу по... вас просто сразу сориентировать, что единый платежный документ, и здесь доводы ИСАТа, не заслуживают внимания, это не документы, а, а доставки. Это тот документ, который доставляется. Вы его, У вас есть какие-то сведения о вручении? Если, если он для того, что вы видите, мы информировали ИСА, закон говорит, он не был информирован, Наверное, какой-то другой документ должен быть а о том, что вы доставили этот единый платежный документ. Нет, но в силу, в силу закона до 10 числа каждого месяца э, доставляем данный документ, в почтовый ящик потребителя. Данный документ отвечает, отвечает всем требованиям э, закона, что должен содержать в себе единый платежный документ. И как утверждает Истец о том, что э, должен содержать подпись бухгалтера, печать управляющей организации, вот такого закона не указано. Но также в законе указано в том же 354-м постановлении, что мы в платежном документе могли бы размещать информацию об уведомлении должника о наличии его задолженности и возможных поступ... наступивших последствиях. Это как дополнительное доказательство, не как в основном. То, что мы уведомляли и ранее, ежемесячно уведомляем о том, что он должник, у него есть долг. Понятно. Ну что ж, этот документ будет приобщен к материалам дела, а так и критическую оценку этим документом выправили доказательства. Хорошо. И, кроме того, будут сделаны копии с, с квартирной карточки вот, в отношении квартиры 16 в доме 27 по проспекту Комсомольски. Справка, уже имеется в материалах дела. Ну, она немного другого вида. Это свежая. Ну там те же лица же указаны в качестве проживающих. Я не помню. Но в принципе, да, ничего не менялось. У вас есть возражения реобщения указания? Нет, вообще соображения. Хорошо, они будут этих документов было приобщено я вам делу. Сделали. Итак, сейчас мы переходим на стадию Дополнение к дополнения к исследованию записка. Есть у вас какие-то дополнения к специальному связи? Я вот хочу это ознакомиться с материалами дела и э, заявление о переносе дела сидит Дополнение э, к следуемным доказательствам это э, такая стадия, на которую стороны говорят, уважаемый суд, у нас есть дополнительные доказательства, и вот они мы желаем их представить. Вот у вас есть какие-то доказательства, которые вы дополнительно желаете представить? Сейчас посмотрю. Пока у нас спецыщет, у вас дополнение преследованного доказательствам имеется? Нет, дополнительно нет. У меня вот вопрос. Мы выяснили в судебном заседании, что в деле отсутствует акт об отключении от 3 февраля 2021 года. А одно из требований у нас заявлено, изысковое требование, о признании незаконными действий у по отключению 3 февраля 2021 года. Какие-то доказательства об основании? Обоснованности правомерности совершенно 3 февраля действий, желаете представить Ваша честь в данном судебном заседании у меня возможность отсутствует так, как документы в офисе, но в материалах дела и приложено к возражению акт проверки журстовного надзора ИГР, ХМО игры, где предоставлялись соответствующие доказательства и нарушение законов закона в процессе отключения 2-го, 3 февраля 2021 года а служба не найдена. То есть, ну вот, да, но но процесс... мой вопрос не услышали. Вы доказательства дополнительные по основанию правомерности отключения 3 февраля 2021 года меня не интересует, что было до судебного разбирательства. Мы сейчас рассматриваем требования Булгакова о признании незаконных действий от 3 февраля 2021 года. В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса, у нас стороны сами предоставляют доказательства обоснования своих требований и возражений. Кому что подтверждать в обосновании требований и возражений, я разъяснял неоднократно. И в ходе подготовки, и в настоящем судебном разбирательстве. Вы в обосновании или в возражении его требования, изложенного в листовом заявлении, по поводу своих действий от 3 февраля 2021 года, Дополнительные доказательства какие-то желаете представить, например, этот акт. Ваше тело предоставим, в связи с чем прошу береть перерыв на судебном заседании для предоставления возможности... Сколько времени вам понадобится для, для предоставления? Он, ну, сегодня, завтра. Сколько дадите? Час, два, три, чтобы все здесь успеть в офис. В 3, 3. А И у меня 4. вот как раз воля по поводу отложения заседания 3, 3. на три недели минимум. И это ознакомление и отложение, две бумаги вам передал. В общем так, суд на месте определил, в связи с необходимостью исследования дополнительных доказательств объявить перерыв в судебном заседании. Перерыв будет объявлен до 22 апреля. Это будет вторая половина дня, более точное время. Вы сейчас подойдете к секретарю, получите повестки, знаете, но это будет уже Нет. после четырех часов. Я возражаю, я не успею познакомиться со всеми материалами дела. Вы можете прямо сейчас написать заявление и ознакомиться с этим. Так оно а ну, у вас в руках? ваше заявление удовлетворено, разрешено. Вы можете. Так я не успею за сутки ознакомиться, Игорь Викторович. Я объявил о перерыве до определенной даты. Времени у вас достаточно. Я также напоминаю вам, что вы знакомились с материалами дела буквально 2 или 3 дня назад. Вы, знакомились. И вы знаете даже количество листов дела. А доступ к газу через газ правосудия к материалам дела до сих пор не предоставлен. Я четырежды требовал этого. Четыре более заявления было на ознакомление с материалами дела и предоставление доступа через ГАЗ правосудия. До сих пор доступа нет. Вы сейчас можете ознакомиться с материалами дела. Так я я могу сфотографировать, а исследовать и оценить достоверность и относительность, и доказуемость. Мне, мне нужно время. Я не специалист, у меня нет юридического образования, мне нужно обратиться к специалистам. Мне для этого нужно как минимум три недели. Тогда давайте не будем тратить время. Перерыв объявлен, судебное заседание на сегодня окончено. А, не получилось. Сразу сходок. Акта-то нету. До свидания. Ну, на какое время? Ну, давайте на 17.00. А что так мало времени-то дали, Игорь Викторович? Ну, сутки. С, сутки там столько документов приложили. И как? Вы там да. А аудиопротокол-то велся? С вашей стороны? Ну, конечно. Так я бы хотел с аудиопротоколом еще ознакомиться. Предоставьте, пожалуйста. Мне нужно его исследовать, это, направить возражение. Мне же это же время все надо. Расшифровку сделать. Транскрибацию. В общем, да. на, на завтра, на 17, на... Без комментариев? А какие тут комментарии? Все, 22-17 минут, включите повестки. В с материалами. Благодарствую. Еще это, материалы хочу пофоткать. Здесь, mm -hmm. На видео. Вот эти, да? Сейчас на видео будем снимать. Сегодня в 14.30 на канале «Сугутный отзор» вышел полный разбор вот этого протокола. Смотрите, разбирает Виктор Владимирович Богданов. Да, знаком с материалом дела, сейчас выхожу, на завтра принесли. Сейчас пять сек выйду. Ну. Сейчас расскажу. Поржу вместе. Извините, спешу. Сутки остались. Чуть больше. 25 часов. Бессонная ночь впереди. Благодарствую. До свидания. До свидания. Благодарствую. Всего хорошего. До завтра? До завтра. Смотрите видео на канале Сруктур-Надзор, там полный разбор, что происходит. Это по сегодняшней теме? А? По сегодняшней теме? Да. Ну, два часа, правда, длится, но не пожалеете. Сразу голова на место встанет, если была не там. Привет. Как звать? Вадим. Антон. Там приехал, хотел вас поддержать, не пропустили. А, нам надо чуть, -чуть подъехать. Увиделись бы. Короче, а я подъехал вы тут стояли, я пока разворачивался бы а. Короче, это, перенесли на завтра на 15.00, ой, на 17.00. Там вот такую пачку бумаг, страниц, наверное, 40 приобщили к материалам дела, новые бумаги. Я говорю, мне надо время, как минимум три недели. Он говорит, завтра. Говорю, как завтра? Я говорю, мне надо изучить, у меня нет юридического образования. Завтра. Какие они бумаги приобщили? Да дочера чего-то, ну всякую фигню. Короче, я его поймал на том, Матюшенко, что этот, он не приобщил этот акт отключения 3 февраля. То есть они от второго приобщили, а третьего нет. Он еще там да, вот эти, ЕСН платежки пытался, это, ну, он приобщил, ему все-таки удалось. Короче, три платежки какие-то, ну вот эти, попрошайки. А, это... А эти попрошайки, они это. Я говорю, они никем не подписаны, ни, ни печати, ни росписи, ничего. Э, это Сведений о доставке нету. Я говорю, где доказательства, что они направляли это все. А говорит, да мы в почтовый ящик уложили. Он говорит, вы не поняли. Короче, начал на него наезжать такой. Ну, это. И, ну, он, видать, его зацепил за то, что у него косяка 3 числа нет акта. И вот он начал на него наезжать уже. Такой злой Бурлузский вышел. Он мне два замечания сделал, говорит, еще третий, я тебя удалю, короче. Бурлутский на него начал Да, в конце. Ну, за то, что он акт не предоставил 3 числа. Он хотел прям сегодня это все завершить. А так я уже раза четыре, короче, махаю этим вылезлинием, типа, на отложение, на ознакомление с материалами дела. Махаю, махаю, он игнорит, игнорит. Потом у девчонка стоит, встает, говорит, а нету, говорит, акта. И все. То есть отложить в любом случае. Он говорит, сколько вам времени надо? Он говорит, ну час-два, может сутки. А, -а, -а, -а тот <laughs> короче, вообще в шоке. <laughs> ну и все, одеваться некуда. Обе стороны это, ну, просят отложить заседание, потому что ну, не предоставим. Все, ну и лишь на сутки отложил. Акт какой он имеет? Акт отключения от 3 февраля от электричества. От 2 предоставили, там было 7 человек. А 3 февраля их уже пятеро было, другой состав, другие действия, другая дата. Вот такие дела. Суд, то есть Ну да, 25 часов дали. Меньше 25 часов на подготовку. Зашибись, да? Видео запретил снимать. Да. Ты снимал? А? Ну, себя снимал, положил на стол. Он там целый этот, целый этот выходное заседание устроил. Блин, он уже вышел. Слушай, он перерыв объявил. Надо было закрыть заседание по теме живых. Не сообразил. Ну, я тему живых, короче, не использовал. Но и не забывал про нее. Сам за себя отвечал. Но в самом начале сказал без оборота на меня, а под вашу ответственность. Еще что-то. Сохранение всех прав и свобод. Ну, короче, ни туда, ни сюда. Где-то в это. Где-то посередине был. Так, Юс, надо бежать народ. Это будет завтра, да? Да, завтра по 17.00. Пять часов.